Приветствую всех, давно не было продолжения по поводу инвентаря как в Life is Feadel. и сегодня мы продолжим. Так, Для начала там есть небольшие изменения, сейчас я покажу расскажу. Так, UI-слот и также нам понадобится UI-инвентарь. Пока что возникли проблемы с перемещением конкретно по Canvas панель там немного неправильно считываются координаты при перемещении, это мы решим позже, поскольку сейчас не очень много времени на уроке, поэтому мы немного переделали, мы пока что предметы будем добавлять в Vertical Box, то есть у нас есть Основной канвас у нас есть бордер. Бордер черного цвета. На этом бордере у нас еще один бордер э, такого темного болотного цвета. Дальше у нас идет vertical бокс, в котором у нас находится еще один vertical бокс. Этот vertical бокс я назвал item list, и он, на нем стоит галочка из variable, чтобы мы видели его как переменную. И также у нас текст, в котором мы будем отображать вес. По поводу веса мы делали переменную. И вот э, такой bind: здесь, если у вас нет, вы нажимаете Create Binding. У вас создатся функция. И здесь мы берем инвенторий system переменную, если она не создана, то создаем ее. Дальше из нее достаем current weight и mass max weight. Здесь мы достаем формат текст. В принципе, мы разбирали в предыдущих уроках, да, как он работает. Но в принципе я покажу. Мы пишем фигурные скобки. Дальше мы пишем название пина. То есть, к примеру, да, current weight, снова ставим фигурные скобки. Дальше то, как мы хотим разделить, к примеру, черточку ставим. Снова пробел. Фигурные скобки и, к примеру, макс weight, снова фигурную скобку. Жмем Enter, у нас появляется два пина. И мы подключаем в эти два пина уже current weight и max weight и давайте сразу назовем все таки эту функцию так и э, в event графе э, соответственно мы немного изменили то что мы добавляем не Canvas панель, да, а добавляем в item лист. то есть мы вместо Canvas панель берем item list, add child to vertical box, не перепутаем с add child, это немного разные функции, мы берем add child vertical box и подключаем тот слот, который мы создали к контенту. Так, здесь в принципе все, и давайте посмотрим слот, он тоже немного изменился. Здесь у нас идет Size Box, мы выставили базовые размеры нашего слота, 250 на 100. Дальше у нас идет Button для того, чтобы мы видели, что мы навели сюда мышку. Потом у нас идет Horizontal Box, в котором Size Box для нашей иконки. Иконка у нас 100 на 50. Размер бокса Дальше у нас идет overlay В оверлей уже находится имейдж и находится текст. То есть это количество наших объектов и также имя. В дальнейшем это нам все не понадобится. Нам понадобится только этот overlay с имейджем и количеством. Когда мы уже будем работать с канвас панелью. Так, теперь э, открою Player Blueprint и здесь у нас есть на i мы создаем виджет инвентаря и все тому подобное. Но э, мы это удалим, откроем инвентарь System, Edit Inventory System и здесь мы создадим функцию Toggle инвентаре Нам сейчас нужна функция, чтобы мы могли открыть и закрыть наш инвентарь. Toggle инвентарь мы будем делать. Create Widget. Выбираем инвентарь Window инвентарь uh, System мы подаем self, uh, поскольку мы уже находимся в этой системе, uh, мы будем подавать self. Так, opening player пока подавать не будем. Uh, дальше мы записываем Promoted Variable, инвентори uh, виджет, называем переменную чтобы в случае чего мы могли обратиться к этой переменной. Так, и сразу же на начало мы уже можем как раз обратиться к этой переменной get. Здесь делаем convert to validate get. То есть мы проверим ее на валидность. Если она не валидна, эта ссылка, то, соответственно, мы будем создавать виджет. Если же валидно, то мы будем делать remove from parent remove мы будем делать нашему инвентарю и также мы должны будем обнулить эту переменную чтобы при следующем открытии у нас у нас создался виджет нашего инвентаря и здесь мы уже делаем add to viewport Compile, сейф перейдем в персонажа и здесь мы уже из инвентарь и достаем того э, инвентаре так что нам еще в этой функции понадобится это get player контроллер нам здесь понадобится set show Так и также UI uh, set input game and UI и фокусироваться мы будем на инвентаре виджете. И теперь копируем эти две ноды. И отключаем курсор, здесь поставим галочку, чтобы мы его видели. Здесь отключаем курсор и также нам нужен Game Only, Set Input Mode Game Only, чтобы вернуться а, к управлению и, соответственно, а, снять фокус нашего виджета. Compile Save. Теперь мы можем это проверить. Play. Жмем I. У нас появляется виджет, но возьмем у нас он исчезает. Все отлично.